Всем здравия! Хочу сообщить вам о том, что у нас появилась еще одна страница, которая называется «Яснополе Коловрат». Почему Коловрат? Потому что это коловрат, вращения врат, звездных врат, которым является э, наше Солнце, одно из звезд ближайших и дающих нам жизнь и свет. А, и э, это четыре основных э, прохода, потока, зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние и осеннее-весеннее. Равноденствие. Все вместе подает вот это самое круголет или вращение полный цикл звезды вокруг Земли, Земли, вокруг Солнца. Наука все это еще выясняет, но тем не менее факт есть факт, есть очень глубокие, сохранившиеся от наших предков традиции празднования этих потоков. А я напоминаю, что ближайшее у нас празднование – это зимнее солнцестояние, это фактически новолетие. Астрономическое солнечное новолетие у нас в декабре. Почему? Потому что 25-го Рождество – это момент, когда Солнце, перед этим с 22-го, находясь в самой нижней точке своего проявления, 25-го начинает новый цикл. Как бы оно Умерла, полежала и оживает 25-го, запуская заново все жизненные процессы. Всё.